Всем Миндот. Всех приветствую. Сейчас побольше людей присоединиться. Начну говорить, делать объявления. Ну, эфир сделаю такой небольшой, короткий, только по теме. Ну, я ничего нового не скажу, но немножко более по конкретике. Недавно мы с активистами решили заняться проблемой, проблемой электроснабжения, которая да, стала актуальной для нас, особенно для элистинцев в конце года, когда во всех пабликах, особенно в новостных, в той же доске позора, и были посты, комментарии о том, что у нас выключается свет на территории города Элисты. Люди страдали, люди психовали, переживали, жаловались. Однако в некоторых местах поломки удалось устранить, а в других нет. И поэтому активисты на наблюдательного полка, мы все решили помочь немножко нашим гражданам, нашим землякам в этом направлении и провести определенную работу, определенную, то есть работу по активности населения, чтобы люди не просто так э, страдали, да, и не получив ничего взамен, не решив своих проблем до следующего раза. А на сегодня мы создали сайт, на сайте вмещена специальная форма, форма по заполнению определенных анкеты, да, ну форма, где будет указываться, где и как а сейчас я ее вам продемонстрирую. Продемонстрирую вам на ноутбуке. И мы совместно ее заполним. Для чего это делается? Еще раз скажу, для того, чтобы помочь нашим гражданам разобраться Проблема электроснабжения. Ну, и не только электроснабжения, а с, с другими проблемами, поскольку там будут у нас отмечены еще ряд проблем. Электроснабжение, мусор, канализация, ну, коммунальные услуги. В основном то, то что непосредственно касается Обычной жизнедеятельности нашего населения. Так, что-то я не могу найти ссылку, но сейчас я вам покажу. Продемонстрирую. Для чего это делается? Для того, чтобы да, были определенные предусмотренные законом меры, способы, методы реагирования, чтобы люди знали то, что. Ну, как бы мы вам мы поможем, чтобы люди знали, что есть. Люди, которые им помогут, то есть это активисты наблюдательного полка. И чтобы таким образом, то есть в определенном конструктивном русле, и предусмотренном законе, законном русле способом помочь нашим гражданам и реагировать на власти, реагировать на указанные нарушения проблемы. Чем больше у нас будет обращений, чем, тем больше мы сможем подать гражданско-правовых исков, судебных исков, претензий в энергоснабжающую организацию, которая, соответственно, будет делать выводы и реагировать на это. Мы на, на сегодня видим то, что правительство Республики Калмыкия в лице зампреда на рану Кюке уже стали реагировать на данные проблемы энергоснабжения. Кроме этого, руководитель мэрии Елизовского городского собрания Николай Арзаев тоже стал реагировать. В таком случае давайте вместе все будем таким образом влиять на власть, влиять на энергетику, чтобы у нас не были проблемы, чтобы решить проблемы в энергоснабжении у нас в республике. Не это интернетом. Как быть с пенсионером, который не владеет интернетом? Об этом мы подумаем. Но у нас расположен, у нас, у нас имеется офис Ленина 377, где будут находиться наши представители, наши активисты. В том числе и я там буду находиться периодически, помогать, разъяснять. То есть. И вот давайте я вам продемонстрирую сайт. Ссылку на сайт. Потом, я думаю, попозже к нам позоединится с Аренбасангом. Мы с ним подробно в, в рамках интервью, наверное, поскольку основным у нас является Цирен Басанбург, мы об этом расскажем. Вот смотрите. Вот так, такая вот форма. Ссылку на сайт я разместил. Вот мы пишем, да, там, Подождите, английский. заполняем фио, заполняем номер телефона, адрес здесь указан. У нас там пишем фитченеры, все России, то есть поисковик будет вам помогать. Дальше демонстрируем... Мы оставили Хихичева 1, да? Какие услуги оказываются ненадлежащим образом? То есть есть такая вставка. Вода, газ, вывоз мусора. То есть по четырем позициям мы будем реагировать. Да, дата, время отключения мы указываем тоже то есть вам поможет сайт выбрать дату, время, чтобы определиться, и дальше смотрим. И вот мне причинен материальный ущерб, мне причинен моральный ущерб, я, я готов подать иск в суд, и можно указать свой комментарий, оставив номер телефона, и после этого наши специалисты определенный там колл-центр на вас позвонит вам, отреагирует, кроме этого на сайте мы. Расположим, скоро разместим номер телефона, куда мы. Вы можете звонить, обращаться. И таким образом я, я считаю, что... Ну, поначалу, да, действительно у нас были споры. Э, заниматься этим или не заниматься. Э, я сам лично отнесся к этому скептически, поскольку думаю, э, то, что это... Ну, не будут люди реагировать, но... Потом немножко мы посидели, подумали, поговорили с нашими активистами и решили то, что если мы стараемся действовать в рамках закона, влиять на власть в рамках закона, то это будет одним из способов реагирования именно на нашу, во-первых, для решения проблем для помощи нашему населению, во-вторых, для того, чтобы власти, руководство организаций энергоснабжающих там и других стали реагировать и как-то улучшать жизнь граждан. Поскольку это бытовуха, да? то есть это все в быту. Вода ⁇ это быт, свет ⁇ это быт, газ ⁇ это быт, мусор ⁇ это быт. Таким образом, в связи с этим, я вышел в эфир. И об этом мы вам говорим. В связи с этим хочу, чтобы эту ссылку, пожалуйста, распространите своим друзьям, знакомым, чтобы люди знали, что есть люди, активисты наблюдательного полка, которые желают помочь вам в решении данных проблем. И в конце мы должны выйти на то, чтобы таким образом повлиять на наши власти. Так, кто хочет... Юрий Викторович, как ты? Вижу, Юра Обушина. Юра, да-да-да, давай вместе вы, вы, я тебя присоединю к себе. Предлагаю тебе выйти со мной в эфир и поговорить на эту тему. Ты, ты готов? Напиши, пожалуйста, в комментариях, Юра. Мне, очень, мне бы хотелось услышать твое мнение по данному поводу. Ну, еще раз, кто присоединяется, хочу сказать то, что мы, ОД наши, калмыки наблюдательный полк, это наш город, но ну, это, наверное, все одни, одни и те же люди в основном, мы решили заняться, помочь нашим гражданам, нашему населению в том, чтобы решать проблемы в сфере ЖКХ. Для этого необходимо обратиться. А вот. Вот и Ждем с царена сейчас присоединится и поговорим об этом немножко поподробнее. Я смотрю комментарии параллельно, люди пишут, в принципе, вопросов не возникает, но все понимают, что тема действительно актуальная, тем более тема ЖКХ. Люди понимают, то, что это, ну, это быт, это постоянно, с чем мы сталкиваемся, на то, на что мы раньше внимания не обращали. И вот давай немножко царин так вот. Вкратце, как появилась эта идея? Почему ты вот, это, почему... Да, такие сначала, что вот прошу? А если не собственник жилья, он тоже так же может подавать иск, да? Или как? Он живет по договору найма, наверное, правильно? Ну да. Ну, наверное, а если без договора, просто у родственников живет там как-то. О, Андрей Чиджи присоединился. А, Живет там, да? То есть. Конечно, он там проживает, действительно, там в качестве потребителя услуг, может быть, там, все абоненты. Но этот вопрос решаем, он решаем на стадии подготовки претензий, на стадии подготовки искового заявления, поскольку мы будем изучать эти документы, я говорю, я сам как э, юрист буду этим заниматься, но я это не проблема составить иск, составить претензию, поскольку это бланкетное, есть такое понятие бланкетное, то есть бланк, да, по, по бланку все идет, там расписали, я думаю, у всех ситуаций будут аналогично. Как, как возник вот идея? идея, скажи, да. Ну, вот Саглара Бахникова предложила такую идею нам, да, что все столкнулись в конце декабря с отключениями, да, в начале января. Uh, у многих сорвались планы какие-то uh, на праздники как раз, да? Ну и не только на праздники, вот 28 декабря да, отключали свет. Uh, и она тоже как юрист, получается, у нее такая идея возникла, что uh, надо не ждать, там, когда все это нормализуется, а действовать uh, юридически. вот Если... Один человек написал, подал иск или поставил жалобу, то большая вероятность, что это все, как сказать, затеряется, да, забудется. Вот. А если это иски подали там, 100 человек, там, 500 тысяч, то же, проблему уже не замолчишь, получается. Ее по-любому нужно будет решать. И возможно даже... Одним этим, то, что создали такую, такую форму да, для мониторинга, получается, отключений, уже уменьшится отключение, потому что те, кто отвечают да, за бесперебойную подачу электроэнергии, воды, да, они уже будут понимать, что Сказать, ну, все будет всплывать моментально наружу, все будут видеть, если даже, например, плановое отключение публикуют, же бывает, что ну, понятно, что все эти изношенные, и плановые отключения без них ну, еще хуже будет, получается, пока это то есть приходится с этим мириться пока. Вот, но мы можем даже сравнивать план с фактом. То есть люди будут обязательно, как сказать, отмечать и мы все это будем видеть то есть цель, цель я, я, я правильно понимаю ну как бы я для вопрос вопроса задаю для подписчиков да, люди смотреть. я правильно понимаю то да, что эта акция это действие предусмотрено для того чтобы как-то дисциплинировать да ресурс-снабжающие энергоснабжающие организации на то чтобы они ну, как бы нормально, добросовестно относились к своим обязанностям. Это, ну, одна из целей. Целей-то несколько. Знали, что знали, что будет определенная, так, в кавычках, ответочка, да. Что подадут люди в суд? Это одна из целей для конкретно для каждого человека: первоочередной, наверное, целью будет возмещение ущерба. Потому что у многих там перегорела какая-то техника, еще что-то, да. Там, Кому-то причинен моральный ущерб, да, там, и он считает, что он такой серьезный, он может подать иск. Да. То есть человек может возместить уже какие-то потери. То есть, ну, конкретно для отдельного человека, это, наверное, первая цель, да? вот. То, что уже потеряно, хотя бы вернуть. Вот. Вторая цель это получается, просто чтобы держали, как сказать, руку на пульсе, да. Предотвратить следующие ну, так, такие вот, вот факторы. Третья цель такая, наверное, самая полезная для Калмыкии в общем, это чтобы ускорился процесс модернизации вот этих всех коммуникаций. Влияние, да, Ну, согласен, оказать влияние на то, чтобы эти организации стали двигаться для того, чтобы улучшить качество детей. Это, я думаю, выгодно всем, в том числе и им, выгодно там, нашему правительству. Потому что, когда все это сделают, ленточки будут резать они, благодарить будут их. Поэтому все должны в этом быть заинтересованы, оставлять также заявки. <таспорядок> Если у <таспорядок> вас раз... кто бы ни были там... Достичь <таспорядок> энергии называется, чтобы всем было хорошо. Ну да. Потому что, ну все живут в Калмыкии, там... Сейчас кто-то, может быть, васыремит, что это там саналу буши, там оппозиция, там какие-то движения делают. Но мы живем все в одной республике, пользуясь одни, одними и теми же услугами. Если свет отключает, отключает у всех, там не выбирает, кому отключать, кому не отключать. Поэтому это нужно Мне бы хотелось, чтобы ты сейчас, как тогда объяснял, когда я немножко не был как бы против, но ну, скептически отнесся. Вот, в чем актуальность этой, этой акции, этого действия? Вот, в чем актуальность? Объясни, пожалуйста, чтобы люди поняли и были максимально вовлечены и активны, проактивны для того, чтобы ну, это сделать. А, как ты понял, чем я объяснял? Я уже не помню. Про массовость или что? Да, про массовость, про активность. Ну, про массовость я сказал же. То есть, ну, в любом случае легче прийти к результату, когда не один иск, а 10. Не 10, а 100. Там не 100, а 1000. То есть, чем больше исков, чем больше обращений, тем вероятнее достичь результата. Вот. в том числе и выиграть в суде. Например, у человека на одной, ну, у людей на одной улице как сказать, перегорела техника, там еще что-то, да, там какая-то электроприборы. Кто-то с этой улицы может доказать, да, у него там есть непосредственно, может даже видео записал, когда он сгорел, да, или там заключение есть, да, какое-то. Если хоть один человек с этой улицы, как сказать, иск его получается, как сказать, удаляет. Соответственно, да, и все соседи точно так же могут претендовать на возмещения ущерба, потому что у них перегрел тех тоже самое время. Он будет как... примером. То есть это как, как называется прецедент, да? Прецедент, да. да. А, а вот, кстати, <зыв> я вам приведу прецедент почему вот у нас в восточном районе, где вот Уланка мне обратился недавно с проблемой то, что дом его он как бы сказали сносить, потому что лев, да там ли, линия электропередачи десятка идет. Почему так получилось, что у них сейчас проблема да, множество жителей? Потому что где-то в каком-то регионе упала линия ли, ли, ли, ли, ли, электропередачи, там кого-то убило, и энергетики стали реагировать и, и этого не делать. Ну, то есть предотвращать это по всей России. То есть если мы сегодня сделаем проведем эту акцию так, как мы запланировали, и тем самым, наверное, оберем больше исков, отреагируем с предусмотренным законом по порядке, то есть судебном, то энергетики будут более дисциплинированы и относиться к этому с большей ответственностью. Естественно, у нас таких проблем не будет. Это будет действительно всем хорошо и для них, и для нас, и для властей. Да, это относится и к разрешениям на новое строительство, да, новые подключения. Потому yeah. что буквально недавно, в ноябре, э, наше правительство, не правительство, глава, по-моему, вот, э, говорил, писал, вот, где-то было написано, что Калмыкия перевыполняла планы по воду, но жилья, да, там, там, 114% плана. <звы> И тут тоже возникает вопрос, типа, ну, подключаются новые объекты, а мощности не увеличиваются. же. Трансформаторов там больше не становится, ну может быть становится, но мощности в общем не увеличивается. И возможно тоже одна из причин, да, почему как сказать, такие скачки напряжения бывают, не хватает напряжения, там, неровно бывает. Да? Ну -то. да, то, то строительство жилья идет таким огромными шагами на территории города Элисты, а сама инфраструктура изношена и не развивается. Здесь я согласен. Так, Савр Дакинов, Савр, ты сможешь выйти в эфир? Я хочу... А, я выхожу а, всем. Да, ты выходи, Аган Все, всем спасибо, спасибо, что присоединились. Обращайтесь. Самое главное, ребята, здесь активность. Наша гражданская активность. Если мы сможем активничать, защищая свои права, то есть защищая свои права, предусмотрены законным способом. Если мы будем активны, там, естественно, запланировать свое время так, чтобы перейти, ну, так чтобы заняться этим, ну, я думаю, там много времени мне не, не нужно будет, то мы сможем повлиять, повлиять на, на работу энергоснабжающей организации. Всем спасибо, до свидания, эфир сохраню.